Я хочу поделиться интересными моментами моего обучения. Самый важный и интересный момент был для меня после первого же общения с Юлией. Я начала разговаривать с сыном немного другим голосом. И мой сын совершенно по-другому начал реагировать на мои просьбы. Он начал их слышать и быстро выполнять. Далее, проанализировав круг своих знакомых, я поняла, насколько голос может быть фактором успеха. В моем окружении буквально есть два человека, которые обладают от природы тем самым голосом, который ставят на курсе. Так вот, что бы они ни говорили, насколько бы интересной и неинтересной по содержанию была бы их речь, всегда за круглым столом, на работе, к ним прислушивается, потому что у них особый чарующий голос – я осознала, почему в обычной жизни я ужасная тараторка, быстро говорю и меня сложно понять. Это больше психологический момент, который во мне сидел с детства. Я не буду раскрывать сейчас, в чем была причина, но открыла ее для себя и стала меняться именно во время прохождения данного курса. И испытываю большую благодарность к Юлии за тот мир которую она открыла для меня. Всем удачи!